Растят друзей незваные Поймай себя над мыслью той Что ты со собой, А я в августе чужие ночи Ты сочи мы с тобой И ты будешь плыть со мной и, с ротю, и с Ты вижу, видишь наперед. то есть, а есть а на черный, ночи с тобой. ты плыть со мной. со мной